Вы пытаетесь монополизировать бизнес, но малый бизнес, на то и малый бизнес, потому что он невыгодный. И заниматься им могут люди только самостоятельно, на грани своего желания.